Наступила новая эпоха. Как зарабатывать, несмотря ни на карантин, ни на кризис? Как не вымереть, как динозавры? Правила ужесточаются, доллар растет, скоро снова нас закроют на карантин. И надо как можно скорее меняться, адаптироваться под новые условия. Иначе не выжить. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Ольга Аринина. И уже 5 лет я зарабатываю в интернете. И могу точно сказать, что интернет – это наш спасательный круг. Ведь это единственная ниша, которая в кризис не только не погибла, но еще имеет стремительный рост. И в этом видео за 15 минут я расскажу, как каждый из вас может уже сегодня получить систему, которая будет приносить автоматический доход, но сначала давайте посмотрим на результаты, которые приносит эта система. Итак, смотрим за последний день, 21 сентября, плюс 225, плюс 225, плюс 750, плюс 300, 350, 140, плюс 500, 250, 250. Вы видите много поступлений на мой счет, и это всего лишь за один день. Если сложить все эти поступления, то выйдет более 3090 рублей. И это только с одного источника дохода. Далее я покажу доходы из других источников, которые я получаю с помощью системы «Антидинозавр». Особенности системы «Антидинозавр» – без технических сложностей, один раз настроил и забыл, без вложений в рекламу. И это быстрый доход уже в первые дни запуска системы. И эта система отлично подойдет для новичков. В чем же суть заработка? Часто я вижу на сайтах, которые продают разные схемы заработка такое описание – получи систему, настрой и будет тебе счастье. А что это за система, как она работает, откуда деньги – об этом ни слова. Тоже бесит, когда пытаются продать кота в мешке поэтому прямо сейчас я покажу вам всю внутрянку как работает какие сервисы мы будем использовать и откуда будет идти доход окей не буду вас томить система антидинозавр это связка из нескольких сервисов шаг номер один берем бесплатно трафик с определенных сайтов например такие как лидер пиаром и аналогичных ссылки на эти сайты вы получите позже вместе с системой. далее с помощью вк босс отправляем приветственное сообщение Шаг номер три. Направляем трафик на чат бота, который продает определенный продукт и получаем доход каждый день. Звучит очень сложно, непонятно. Сейчас покажу на пальце. Итак, смотрите, вот отсюда мы берем трафик. Здесь находятся активные люди, которые интересуются заработком в интернете, а также MLM проектами. Запускаем систему и эти люди добавляются к нам в друзья ВКонтакте. Далее, автоматически им отправляется приветственное сообщение. Вот, например, одно из таких сообщений, в котором мы пишем «Привет, бла-бла-бла, вот тебе подарок, вот ссылка». Видите, люди читают это сообщение, благодарят, изучают мой материал. Они проходят по ссылке и попадают в мой чат-бот. И далее уже этот чат-бот на автомате продает или инфотовары, или разные MLM-проекты. Ребят, это реально крутая и рабочая система. И не волнуйтесь, позже я расскажу, как вы сможете получить всю эту систему, настроенную под вас. Под ключ так что вам вообще не придется разбираться ни с какими сервисами ни с какими настройками будете только получать доход хотите тогда смотрите это видео до конца Итак, для кого эта система эта система отлично подойдет новичку который хочет начать зарабатывать в интернете. Подойдет даже пенсионеру, если пенсионер умеет самостоятельно регистрироваться, копировать, вставлять текст. В общем, здесь нет ничего сложного. У меня много партнеров, пенсионеров, которые уже зарабатывают по этой системе. Также подойдет сетевику, который продвигает разные MLM-проекты и партнеры, которые зарабатывают на продвижение партнерок. Сколько можно зарабатывать? Этот вопрос не часто задают новички. Старички уже знают, уже давно осознали, что сумма заработка зависит только от вас. Но средний заработок моих учеников составляет 2-3 тысячи рублей в день. Но кто-то уже зарабатывает более 5 тысяч рублей в день. Ребят, но самая главная фишка системы, кроме ее автоматизации, заключается в том, что у вас будет накапливаться база активных людей, подписчиков, которые активно покупают в интернете курсы, тренинги, которые инвестируют. Это Люди с деньгами. И это ваш золотой актив, который будет приносить вам деньги постоянно на полном автомате. Вот посмотрите, сколько зарабатывают мои ученики и партнеры благодаря системе Антидинозавр. Вот, например, Сергей ему 42 года. Он заработал около 16 тысяч рублей за первые 7 дней. Обратите внимание, доход вы будете получать сразу с нескольких источников, в рублях и в долларах. И при растущем курсе доллара, получать доход в баксов, согласитесь, ой, как кстати. Следующий пример, это Николай, ему 67, он же пенсионер, он заработал около 15 тысяч рублей за 8 дней. Также доход был из разных источников. Хотите получать такой же результат? Тогда используйте готовую систему «Антидинозавр». Давайте посмотрим, что же входит в эту систему. Первое. 14 видеоуроков общей продолжительностью 1 час 20 минут. Уроки помогут вам быстро настроить эту систему и начать зарабатывать. Из уроков вы узнаете, какие товары лучше всего продвигать через систему, где их взять, как увеличить свой доход с помощью линейки продуктов, как правильно оформить свою страничку ВКонтакте, чтобы люди вам доверяли и покупали, техническая настройка системы, настройка автоматического приветственного сообщения, и автоматического поздравления с днем рождения. Это вообще бомба! И где взять качественный трафик за бесплатно? Следующее, что вы получите, что входит в систему антидинозавр, это готовый чат-бот, который продает. Этот чат-бот, он продвигает проекты просто гейм и не работа, а также данный курс антидинозавр. С продаж всех этих продуктов вы будете зарабатывать. Третье. Вы получите инструкцию по установке и корректировке бота. Готовый чат бота вы сможете установить буквально за 3 секунды. Нужно просто нажать на одну ссылку. Четвертое. Вы получите шаблоны автоматических сообщений ВКонтакте. Пятое. Поддержку куратора в клубе. Если у вас возникли вопросы, то вы можете задать их куратору, и куратор вам объяснит, и вы не останетесь один на один с вашим вопросом, вы получите полную поддержку. Проверка домашних заданий. Чтобы процесс настройки прошел для вас максимально комфортно, максимально легко, мы будем проверять вас на каждом шагу. Смотрите урок, выполняете задание, куратор проверяет. Если все окей, переходите к следующему шагу. Итак, шаг за шагом вы легко настроите систему и начнете получать доход на автомате. Реально, чтобы настроить систему, вам потребуется всего 2-3 часа вашего времени. То есть уже сегодня вы сможете запустить всю систему и завтра начать получать доход. Вы настраиваете систему антидинозавр всего один раз, а доход получаете постоянно. Готовы инвестировать 3 часа своего времени? Даже если у вас сейчас нет времени. И вы, или вы не уверены в том, что вы справитесь, что у вас получится настроить, то для вас у меня подготовлено классное решение. Я и моя команда сможем настроить всю эту систему за вас под ключ. Да-да, вам ничего не придется делать, вы можете поручить настройку системы специалистам. Специалист из моей команды быстро подключит вам бота, настроит сообщения, запустит трафик полностью с нуля до первых продаж. Вы будете только получать деньги. Это круто? Да, это, я думаю, очень-очень круто. Но, ребят, есть ограничения. Мы сможем взять на настройку под ключ всего 20 человек. Ну окей, давайте все по порядку, вас наверняка сейчас волнует вопрос, сколько же это стоит, сколько стоит система, сколько стоит настройка. Итак, для вас мы подготовили несколько вариантов. Вариант стандарт, туда входит полный курс из 14 уроков, готовый чат-бот, инструкция по настройке чат-бота, шаблоны автоматических сообщений, поддержка куратора, проверка домашних заданий и ценность этого тарифа составляет 8900 рублей тариф VIP входит все, что входит в пакет стандарт, плюс настройка под ключ. И ценность настройки, ценность пакета VIP составляет 40 тысяч рублей. Но я, конечно же, понимаю, что многие из вас сейчас находятся в кризисной ситуации. Я хочу, чтобы это предложение было доступно как можно большему количеству людей. Поэтому сейчас для вас мы решили сделать шокирующую скидку 70%. Итак, стандарт со скидкой стоит 2590 рублей, а VIP сейчас стоит со скидкой всего 12900 рублей, но эти цены будут действовать ограниченное время, поэтому если вы хотите начать получать автоматический доход, то действуйте прямо сейчас. Чтобы заказать подходящий тариф системы «Антидинозавр», кликайте на кнопку, которая появилась под этим видео, выбирайте тариф и оплачивайте. Сразу после оплаты вы получите доступ ко всем материалом систем. И, друзья мои, если вы выбираете настройку под ключ, то сейчас вам нужно оплатить только предоплату 2900 рублей сразу после предоплаты вы получите доступ к пакету стандарт а через некоторое время в течение 24 часов с вами уже свяжется наш менеджер для уточнения даты настройки и некоторых деталей и тогда вам нужно уже будет внести остаток суммы заказывайте настройку под ключ сейчас по самой минимальной цене напоминаю что только 20 человек мы сможем принять по этой цене и потом цена повысится. Да и вот еще один момент очень важный, если вы уже участвуете в проектах просто гейм или не работа, то вам не нужно регистрироваться заново, мы подставим воронку ваши реферальные ссылки, а также если ваши партнеры захотят заказать настройку у нас, то мы выплатим вам комиссионные за продажу настройки, плюс сделаем настройку вашему партнеру с его реферальными ссылками. То есть мы никого не заставляем регистрироваться в проектах именно подо мной или под членами моей команды. Ваши партнеры останутся за вами, поэтому можете за это не переживать итак делайте заказ пока действует скидка и получайте готовую рабочую систему антидинозавр и напоминаю что только первые 20 человек получат настройку по специальной цене со скидкой 70 процентов и ребят это реально очень выгодное предложение вот давайте мы с вами сейчас посчитаем система в среднем приносит от 2000 рублей в день то есть пакет стандарт у вас купится за 1 два дня работы системы а пакет vip в течение одной недели недели. Вы не найдете более выгодного предложения, поэтому нажимайте на кнопку под видео, выбирайте подходящий вариант и оплачивайте. И уже через 1-3 дня вы начнете получать доход. Все проверено, система отлично работает, все риски мы берем на себя, вы ничем абсолютно не рискуете. Окей, вы наверняка заметили, что на моем слайде есть еще один вариант, это тариф эконом, я расскажу о нем. Но лично я от всего сердца вам рекомендую брать тариф или VIP. Итак, эконом-тариф, туда входит только курсы из 14 видеоуроков, туда не входит готовый бот, туда не входит поддержка, но есть уроки, по которым вы самостоятельно сможете создать своего бота и настроить всю систему. Этот тариф подходит тем людям, у кого есть свои товары для продажи или они продвигают свои какие-то MLM-проекты. Если вы один из них, то вам будет достаточно тарифа эконом Тариф эконом со скидкой стоит 1290 рублей. Ребят, что же касается гарантий. Я гарантирую вам, что эта система полностью рабочая. Второе, я гарантирую, что она идеально подойдет новичкам и пенсионерам, так как не требуются большие знания компьютер. Все достаточно просто. И третье, вы гарантированно получите поддержку. И четвертый пункт, самый главный, если вы выполните все задания к урокам и не сможете заработать, то я полностью верну вам все потраченные деньги на эту систему. Вы ничем не рискуете, я полностью уверена в этой системе, полностью уверена в ее работоспособности и уверена, что вы справитесь с ней. Просто начните смотреть курс, выполнять задания и уже через 1-3 дня у вас будет свой собственный источник дохода. Вот согласитесь, неплохо ведь получить прибавку к зарплате или к пенсии в размере 60-100 тысяч рублей. Итак, прямо сейчас жмите на кнопку и делайте ваш заказ. И еще я отвечу на несколько вопросов, которые вас волнуют. Я хочу работать только с осознанными людьми, поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно, мне важно, чтобы вы все поняли правильно. Итак, а распространенный вопрос, нужны ли вложения. Вы можете, конечно, начать без вложений, с нуля, но давайте будем честны, если вы еще не участвуете в проектах, то вам нужно 1000 рублей на проект просто гейм и 500 рублей на вход в проект не работа. Эти вложения купаются очень быстро, буквально за 1-2 дня после запуска системы. Второй вопрос. Справится ли пенсионер? Да, уверена, что справится. Как я уже говорила ранее, в моей команде уже есть пенсионеры, которые зарабатывают по этой системе. Третий вопрос. Нужен ли компьютер? Да, для настройки системы нужен компьютер удобнее все настраивать на компьютере а после настройки то есть вы за один вечер это все настраиваете потом компьютер вам уже не нужен поэтому если у вас нет компьютера можете сходить к знакомым к соседу там в другу и так далее и один вечер просто настроить эту систему с помощью компьютера далее четвертый вопрос когда пойдет доход ваш любимый вопрос нет однозначного ответа все зависит от вас но у моих учеников например первый доход пошел в течение первых трех дней после запуска этой системы да вы сами можете убедиться посмотрев их отзывы вот что пишет нам не нам вчера запустила систему сегодня зашла на сайт не работа и я не могу в это поверить уже 5240 рублей на моем счету вот и выслал мне скриншот владимир что пишет у него сначала не получалось то есть у него выстрелил доход только на третий день и вот он не пишет отчет на третий день я получил сразу около трех рублей, и деньги начали поступать каждый день. Вот уже 8040 рублей на счете, завтра буду выводить. Вот такие вот отзывы оставляют мои партнеры, и из этих отзывов вы уже можете сделать для себя выводы, то есть в течение ближайших трех дней обычно люди получают доход. Хотите путешествовать, увидеть красивые места, порадовать своих детей подарками, достойно обеспечивать свою семью, перестать зависеть от начальника от места работы, получить, наконец-то, полную финансовую свободу. Все это станет реальным, если вы прямо сейчас решитесь и запустите систему автоматического заработка антидинозавров. Время уходит, мир меняется, и если не сейчас, то потом будет поздно. Не повторяйте судьбу динозавров, быстрее принимайте решения, делайте. Делайте действия, которые не просто помогут вам выжить в это кризисное время, но и преуспеть. Это действительно очень быстрые деньги. Действуйте прямо сегодня, прямо сейчас. Итак, нажимайте на кнопку под видео, выбирайте подходящий тариф, оплачивайте и забирайте, наконец-то, ваши деньги из интернета. Я желаю всего самого наилучшего вам и вашей семье. Увидимся с вами на обучении.